Юлю хочу поздравить и пожелать в ее день рождения, чтобы была она самой красивый, самый счастливый, самый богатый, чтобы жила до столы, пила грузинский вина в обед, не болела, не грустила, близких и родных любила. Как ты, Юля хороша! Самый да лучший страна, разреши ты час повтраты. Днем рождения тебя! Днем рождения...